Пляж, народ уже все купается. Сегодня классная провода И кофе суперский. Самое главное, я забыл камеру зарядить. Так что следующая трансляция будет уже на речке. Все, всем пока. Hmm